Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал портала радио Центра СНГ начинают свои программы. Сегодня воскресенье, время в Чикаго еще раннее, 7 утра, а в Калифорнии вообще 5 утра, но зато уже на территории России и Беларуси сейчас 3 часа дня. Ну и как всегда по воскресеньям это уже стало доброй традицией, в солнечный день, ну, солнечный, поскольку это воскресенье, это солнце, день солнца, Sunday, мы беседуем с солнечным астрологом, вот, мы, вот я наблюдаю на экране солнечного астролога Василину Мицкевичу, и я очень рад этой встрече, не сомневаюсь, дорогие друзья, что и вы будете рады этой встрече, тем более, что Василина Мицкевич по воскресеньям, мы с ней договорились, сделает прогноз на следующую неделю. Василина, здравствуйте! Здравствуй, Майкл! Здравствуйте, радиослушатели! Здравствуйте, интернет-зрители! Рада вас приветствовать! У нас в Беларуси сейчас три часа дня. Вот видите, как которого... Василин, ну, с... это я уже теперь, правда, обращаюсь к нашим радиослушателям. Дорогие друзья, все программы записываются, восстанавливаются на YouTube. Наш канал такой. По-английски. Сангейтс. Радио Сангейт Радио да по-английски надо написать на конце буква Е Сангейт Солнечные ворота а, и надо поставить тире и букву R, по-английски это Сангейт тире R. Вот на этом канале идут все записи они потом переходят в Facebook дублируются там тоже можно посмотреть и э, оставить свои замечания комментарии чему будем очень рады поскольку обратная связь, она важна и нужна. Ну вот, мы сейчас поговорили с Василиной, она мне сказала о том, что Беларусь, Республика Беларусь, ждет прогнозов от Василины, поскольку есть действительно какие-то вещи, которые хотелось бы знать жителям государства. Я все время сбиваюсь, я еще уехал, я еще был, сказать, еще не было государства. Беларусь, а была Белоруссия. Василин, давай рассказывай, что ждет государство Беларусь в следующей неделе. Ну, на самом деле, это вопросы не только от э, белорусов. А тут список вопросов у меня из разных концов, так сказать, бывшего Советского Союза. Получается, всех интересует судьба Беларуси. И у меня большая ко всем меня, просьба... Меня, кстати, тоже как Менчалина. Да. Угу. А, у меня большая просьба ко всем а, радиослушателям интернет зрителям а, не пишите мне на личный мой почтовый ящик а, вот вопросы которые я буду озвучивать могу озвучить на сангейтс радио вы можете опубликовать их под любой передачей чтобы смотрели другие, может быть, им тоже придет в голову что-то спросить. И э, мы с Майком увидим и обязательно озвучим ответы на эти вопросы. А в почтовом ящике скапливается очень много информации и какой-то важный, возможно, вопрос. Я пропущу, не замечу. Чтобы не было обид, пишите прямо под видео. Обязательно озвучим, обязательно постараемся дать ответ. Да, я хочу добавить со своей стороны, дорогие друзья, если у вас есть личный персональный вопрос, вы там пишите о том, что у нас есть личный персональный вопрос. Уж тогда я обращу внимание Василины о том, что есть личный вопрос, и вы найдете форму общения с ней конкретно. Ну, В конце программы мы озвучим о том, что все-таки группа, она есть, уже новая группа, где можно задавать статьи личные вопросы. Но пока она еще не очень многочисленная, поэтому уже не обессудьте, если мы, вы увидите в ютюбе о том, что была программа с Василием Мицкевич, обычно ее проводит специалист нашего центра Рита Борт в рамках международного женского клуба «Лотус Харт», Сердца Лотуса», и вас там нету, и посмотреть вы не сможете, для этого вам надо будет зарегистрироваться. Но мы в конце еще раз... Объявим, как и где. Слушаем тебя. Ну Я вкратце расскажу вообще тенденции на неделю. Постараюсь быть очень краткой, потому что все предельно ясно, все предельно просто. Неделя такая непростая, но всего лишь 7 дней. А дальше я постараюсь расписать ситуацию с точки зрения астролога в Беларуси для тех, кто спрашивает. И отвечу еще в заключение на один вопрос по поводу прошлой передачи, потому что он наверняка такой позитивный и немножечко с юмором. Поэтому закончить-то надо на хорошей ноте. Right. Вот. Ну вот, неделя начинается у нас на фоне такого крупногабаритного, я бы сказала, аспекта квадрат Юпитера к Плутону. Аспект 90 градусов, обычно такой аспект считается не просто напряженным, но несет в себе такие тяжелые, крупные, масштабные события разрушительного характера. Но часто бывают преувеличения при таком аспекте. Сферы жизни, которые он затрагивает, такие габаритные, крупногабаритные, это в первую очередь машиностроение – к примеру, раз мы про Беларусь будем потом говорить, в Беларуси тоже есть а машиностроительные заводы, трактора делают у нас. Вот. Наверняка это предприятие затронется этим аспектом. А в какой форме, а Вот на примере могу сказать, аспект избытка, поскольку участвует там Юпитер, говорит о том, что, скорее всего, Избыток предложения от нашего предприятия грядет. Возможно, что избыток продукции будет на складах. Избыток вообще выпущенных каких-то там изделий машиностроительных. Это всего избыток. Обычно на таком аспекте еще избыток военных каких-то учений тоже. Поскольку там танки, это все тоже такая тяжелая техника, крупногабаритная. Ну и, и а вообще с крупногабаритным транспортом тоже могут происходить какие-то а, события и чрезвычайные происшествия. Тоже нужно иметь в виду, уж лучше где-то помельче сесть на свое личное авто, чем а, залазить на какой-нибудь башенный кран, экскаватор, либо еще а, какой-нибудь огромный да КамАЗ-МАЗ-трактор. Я, да. я имею в виду не КамАЗ, простите, БелАЗ. БелАЗ-МАЗ, да. да. И у нас еще есть МТЗ 80. <смех> есть трактор такой. Вот. Но следующий, э, следующая тенденция на начало недели такая, связанная с пищевой промышленностью, а именно мясо молочное. Потому что тут э, аспект действует, связанный с белками. А это у нас мясо и молоко в первую очередь. Поэтому какие-то тут поста продукции будут пресекаться, возможно. Раз Венера ретроградная у нас сейчас присутствует, Юпитер ретроградный, то возможно, что продукция будет возвращаться. А мы ее съедим белорусы а после недельного, двухнедельного где-то переезда. Не, свежая, не свежая продукция уже была? Но нам под, под видом свежей продукции в любом случае продадут. Сейчас, раз уж мясо-молочный такой аспект будет действовать, то э, просто по своему опыту мясо сырое, если положить в холодильник и понаблюдать за ним, оно неделю не портится, такого никогда не было. Уж чем его пичкают, я не знаю, но оно не портится. Проведите эксперимент, э, поставщика проверьте своего напичканное или нет, мясо должно портиться, это белок, белок, белок очень быстро приходит в негодность. Вот, вот такие вот нас ждут события. И этот аспект связан, конечно же, с животноводством, поскольку мясо-молоко, но как он проявится, это я уже сказала, это связано с поставками, скорее всего, с пищевыми какими-то, с пищевой промышленностью, в том числе и э, с какими-то, э, э, может быть, ресторанами. Осторожнее, может быть просто белковое отравление, в принципе, если у вас есть какие-то показатели в гороскопе. Ну и вообще лучше попаститься эти дни эту неделю. Василина, так будет лучше, да. У меня к вам вопрос. Это только на территории Беларуси или это вообще везде? Это общее, общая, общая, тенденция, общая тенденция. То есть, не важно, да? Не важно. Я говорю такую, как я называю, статистика по планете. Дело в том, что человек, скажем так, с... Дева, допустим, дева во втором доме, и сейчас вот э, именно эти люди могут подвергнуться вот отравлению, либо м, столкнуться с этим аспектом. Ну, человек с девой во втором доме может жить где угодно, как в Чикаго, так в Минске, так и на Камчатке. То есть это не, не имеет значения, просто э, в Америке может проявиться как э, отравление, к примеру, молоком каким-нибудь у нас э, там... Свининой на Камчатке, еще чем-нибудь сильно замороженным или перележенным. Ну, вот, то есть, вот как-то так. Ну, Но да, и пищевая да, промышленность да. тоже, она же везде, везде присутствует. Uh -huh. Аспект связанный именно с пищевой промышленностью. Uh -huh. А вот именно если с медициной связать, то мы можем столкнуться с отравлениями, именно белковыми отравлениями. И э, следующий аспект, такой очень интересный, действует тоже где-то до середины недели, рыбный, я бы сказала, ну, прямо вся такая кулинарная неделя. Рыбу тоже не А нужны? вот нет, я бы сказала наоборот, рыбу стоит употреблять эту неделю, но вы можете столкнуться с такой ситуацией, вы перепутаете рыба, рыба да, рыб. Нет, нет, перепутаете причину отравления. На, на рыбу очень много будут, может быть, злиться на этой неделе, говорить что-то плохое, но на самом деле рыба-то тут ни причем. И сочетание какой-то рыбной продукции с другими видами каких-то продуктов, вот тут будьте осторожны. Причина будет не в самой рыбе, хотя вы подумайте про рыбу. Ну и что интересно, на фоне этого аспекта могут проявиться такие люди с рыбьими фамилиями. Как-то участвовать вот в этой, не знаю, политической жизни, где-то просто быть на устах. Окуневы, щукины, карасевы. Лошадиная фамилия, овцов. Помнишь? Да, да, да. Ну вот помню, но у нас сейчас про всякие скум скумбриевичи а, фамилии ну, такие да. связаны с, с рыбой то есть разные разные фамилии именно по рыбному такому которые звучат вот, вот выплыватели, mm -hmm. так сказать будут да вот интересно ну, наверное в Америке тоже есть а какие-то рыбные полно. нет Ры... нет которые звучат по-английски но тоже рыбные да так... фишер Фишермен. О, да. отлично. Фи, фишер – это ж вообще точно рыба. Это рыба, да. Как-то как Фишер мне в голову не пришел, а ведь он точно, точно да. как раз под этой, этот аспект подходит. Вот об этих людях могут говорить, и вообще они попадают под такую скандальную ситуацию. Немножко могут их там где-то оклеветать. По поводу этих людей могут просто говорить – но астрология — это такая наука интересная, где-то есть проявляются именно фразы и слова, которые соответствуют аспектам, положению планеты в градусе, положению планеты там, в соединении со звездой, в знаке и так далее. Ну вот на этой неделе такой рыбный аспект. Задавали мне вопрос любители а, тай, тайн мира. Вот, вот такое вот. Mm. Спросили, а что там будет происходить после смерти Ротшильда, да? И у нас кто? Рокфеллера, то есть. Так, так, у нас первый Кощей Бессмертный, да, на 102 втором году жизни нас оставил, да? Понятно. Нет, нет. Вы знаете, они постоянно оставляют нас. Они туда, мы здесь, мы здесь, а они туда, знаешь. Поэтому как-то я потерял уже, в общем-то... Я помню, там нас оставлял, когда я жил еще в Союзе, нас оставляли довольно часто там. Вот, и музыка такая была у нас постоянно по телевидению, одна и та же. Да. А здесь я за этим не слежу, знаете. Вот. Ну, вот, и что теперь будет? В вопро вопрос такой да. задали. А что в связи с этим будет на этой неделе? Так вот, этот рыбный такой аспект говорит о том, что в финансовых в кругах, вот этих мировых финансов, а имеются в виду финансы, за которые деньги, за которые налоги не платят, и которые, ну, тайные доходы, большие суммы, огромные капиталы. Вот в этих огромных капиталах будет что-то вроде, вроде переучета, переучета, инвентаризации, что, кстати говоря, может каким-то образом отразиться на бирже ну мы в заключение об этом расскажем я просто раз ты уж сказала а, о таком человеке я хочу сказать в этой связи вот что а, вообще говоря, то говоря где-то вот более ну, примерно 100 там чем-то лет тому назад а, два человека а, которых звали родцы и рокефеллер они решили создать а, сделать бизнес что они сделали? Они убрали из всех учебников, из всех средств, скажем так, массовой информации. Ну, интернета, понятно, та еще не было, трудно было это этого убрать. Они убрали тот аспект, то, что называется быть здоровым без, без, без медицины сегодняшней, современной медицины. То есть, солнце, воздух и вода – наш случай, друзья. Как мы знаем, знаменитые русские врачи об этом говорили всю свою жизнь. Вот. А, и с того момента началось развитие индустрии фармакологических компаний. То есть фармацевтика, фармакология стала развиваться. И стали применяться не настоящие натуральные средства и возможности нашего организма, а вот именно то, что сегодня называется таблетки. Вот это начало было положено как раз Ротшитлером, Рокфеллером. А, ну, поэтому я говорю, они периодически уходят. Династия-то сохраняется, какая разница. Ему 102 года, вот 102 года был другой, такой же Роксель и Рокфеллер. Поэтому, слушайте, ничего не меняется, к сожалению. Вот. Единственное, что нам, Василий Новицкевич, дорогие друзья, обращаюсь к вам, дает понимание того, чего нам надо ждать. Но это отдельный вопрос от любителя кон конспирологии, я так понимаю, что будет происходить. Но ну, вот, вот этот переучет переучет каких-то средств, которые видимо там наследство какое-то, ну может что-то еще. И да, вам, вот ну, есть такой нравится. конфликт между, между династиями, как раз мне Майкл напомнил, он тоже имеет место на этой неделе, либо конфликт внутри династии, либо между династиями. То есть сейчас, видимо, эти деньги каким-то образом делят что-то будет происходить именно в теневой экономике, если можно ее так назвать. Теневой считают криминальный бизнес, но как считать ту экономику, которая ворочает такими суммами денег, и налоги они никому не платят. А кому платить, самим себе что ли? Ну, вот. это, это правда. Тут все очень завуалировано, замаскировано. Мы этого вопрос касаться не будем. На самом деле мы можем предполагать. На самом деле мы этого не знаем. Тем более, что как бы, мы все-таки люди публичные, и все, нашей программы выкладывается, не все можно говорить в эфире, да и не нужно, в общем-то, опять же, это домыслы, догадки и так далее. А вот то, чего есть, то, то, то есть. Давайте все-таки мы перейдем к астрокартографии, и там видны вещи, которые нормальному человеку ничего не видно, без всяких домыслов и догадок. Ну, этот же аспект, конечно, можно разложить и по картографии, проверить, где он действует. Но я этого уже не, я не готовила. Но к следующей передаче, то, что будет актуально на следующей неделе, как раз таки, я и подготовлю. Что, что касается картографии. А сейчас нам просто нужно уложиться по времени, рассказать о Беларуси. Чуть-чуть да. одно слово еще по поводу этого рыбьего финансового аспекта. А нас он тоже касается простых людей и касается тех доходов, за которые мы, которые мы пытаемся укрывать. Uh -huh. Вот то это. Есть, то есть и вы укрываете, оказывается. Я думал, в Беларуси просто все так. <звы> ну ладно, оставим за кадром. <звы> это все, да, а то мало ли. Нет, нет, Каще... нет, я, Каще... я, я, я, я не укрываю. А Каще... вообще... вас вообще речи нет? вы же знаете, чем это И, будет. Еще, еще касается копилки, наверное, я так полагаю, копилки, а нет, а копилка, копилка сюда. Нет, нет, я прошу прощения, копилка к Скорпиону относится, здесь не тот аспект. Uh -huh. Это именно те доходы, которые скрываются, тщательно причем скрываются, на которые налоги не платятся. Uh -huh. Вот, поехали к Беларуси. Ну, вы знаете о событиях, которые сейчас происходят. Не знаю. Масса беларусов выходит на оппозиционные митинги. Не назовешь их оппозиционными, это просто марши недовольных людей, недовольных социально-экономическим положением в стране, недовольных декретом о тунеядстве. У нас президент сказал работать всем. Жены, если больные, вылечить. Ага. Если, если любовницы и жены болеют после лечения, срочно на работу их устроить. Вот, ну, в общем-то, это есть, не только женщин касается, то это жен... всех касается. любовницами надо, так сказать, так и в одно и место, пускай они лечатся. Понятно. Ну, у нас, у, нас, у нас особый президент, он вот такой вот. А, да, серьезно, серьезно относится к своим, так сказать, обязанностям. А... Вот. к нему да, сейчас и... вот одно слово такое. У него рак на астенденте. Я испугалась. На, гори... на горизонте. У него рак, что я просто... А Ле... Нет, него, он рак по асценденту, то есть внешние данные его соответствуют как раз рачим таким характеристикам. Mm -hmm. И а, в оппозиции к знаку рак находится знак козерога. Mm -hmm. Если президент в Беларуси рак, то народ соответствует и воспитывается в духе козерога. То есть это народ терпеливый, mm -hmm. стойкий, mm -hmm. неконфликтный. Смиренный, можно сказать так, но до поры до времени. Рано или поздно вот такие ситуации, когда долго у власти находится президент срак, рак на горизонте у которого, все равно вынуждают народ взять власть в свои руки. Несмотря на то, что вот это долготерпение присутствует. Если он еще свистнет там на горе, то, да, очень долго ждать приходится, я, я к этому говорю. То есть вот, да, то есть раскачивается народ тяжело. Ему нужен план действий народу, нужны какие-то четкие руководители. Это долгий процесс, очень долгий, очень нудный, но обычно если народ поставил цель какую-либо, он обязательно его добьет, ее добьется. То есть, ну, если у народа есть цель. Если народ хотел бы, чтобы отменили этот декрет, добьется этого. То есть вот будет упорно ходить на митинги, добиваться и добиваться. Ну, такая, такая вот связь народ-правитель, и да, говорят. Каждый народ получает того правителя, выбирает того правителя, которого заслуживает. Я бы сказала не так. Каждый правитель воспитывает народ под себя. Если бы я выбирала, например, президента, я бы лучше... Как ваш Трамп, да, со львом выбрала на асциденте. Все-таки у меня водолейские характеристики присутствуют. Я бы хотела быть народом-водолеем, хоть это и несколько стра страшновато, поскольку много всяких неожиданностей, но козерогом, народом козерожьего типа быть очень сложно, потому что лишений все больше, как правило, все тяжелее ситуация становится, все хуже, давление все сильнее. Это, это не так-то просто выдержать. Ну, будем надеяться, будем надеяться. Я, это совершенно замечательный народ. Я прожил много лет. Поэтому, тем не менее, мы верим в политика. Был такой mm -hmm. человек, его звали кардинал Деришелья. Он говорил, был, не, было? Нет, еще ли, он говорил, политика политикой, а любовь любовью. Давайте мы уйдем от политики и перейдем к чему-то более такому. Поскольку по просьбам все-таки я не закончила. А, нет еще? Я, я прошу прощения. Да я вы, не только вы. хотела сказать о президенте, а я хотела сказать о стране в целом. Вот. О, карто о просто картографии. Без, просто без политики. Без политики. Да. Об особенностях Беларуси. Угу. На самом деле такой стран страны больше нет на нашем полушарии. Эм, страна сама по себе очень маленькая. Помнишь, какие можно за день объехать всю Беларусь? Да. Но... Но... Да. Ну, причем быстро угу. так. И, при, и при, при, прилечь к Рогостинце старого, да? Так вот, да. на территории Беларуси четыре стихии в данный период действуют. А, вот, скажем так, сто лет назад вся страна была под тельцом, под знаком тельца. Это стихия земли, причем такое, плодородной земли, поэтому картошка. А у нас за, в течение 100 лет так вот Картофель. стала mm -hmm. да, нарица, бульба нарицательная. Ну вот, в принципе, да, это хорошо было, это урожаи, это и доходы, и зажиточность какая-то. Но теперь в результате и инутации территория сместилась, и Беларусь находится под влиянием еще дополнительных трех стихий телец ушел на юго-запад получается под юго-западом сейчас под тельцом сейчас только одна лишь брестская области кусочек минской области ну там захватывает захватывает край грудинской области но это уже не та беларусь которая была сто лет назад и это не Россия, и не Украина. Это всего лишь кусочек, можно сказать, тенденций, как, событий, как на Украине, и людей, как на Украине. Это всего лишь одна четвертая часть. Следующий кусочек, который прилегает к скандинавскому овну. Это у нас кусок, получается... Гродненской области, приличный такой кусочек, Витебская область, Скандина... влияние скандинавского овна. И вот это влияние будет усиливаться. Скажем так, с Западной Европой я бы не связывала, я больше бы связала телек с Западной Европой целиком. А скандинавский овен, он отличается. Это страны Прибалтики, это... Северные страны, Норвегия, викинги в общем. Mm -hmm. Так вот, влияние этих викингов сейчас увеличивается и довольно сильно. И через один градус, это получается через 70 лет, большая часть территории Беларуси будет именно вот под скандинавским овном. Есть небольшой кусочек, еще третий. Это рыбы. Причем это арктические рыбы, затрагивают совсем маленькую часть Беларуси, но они на границе. Это часть Витебской области и Могилевской области, которые а, вот северо-восток, ну там может быть Орша туда попадает. Да, это, это связано вот с каким-то российским влиянием, но не целиком с Россией, а именно с Арктикой, может быть, где-то ближе Питер будет этому влиянию, Санкт-Петербург, чем а, Москва и вся Россия. Очень, кстати говоря, прогрессивное такое влияние. На будущее стоит вот, а, разрабатывать какие-то новейшие технологии по этому рыбному влиянию, энергию новую добывать. Это творческое, кстати говоря, чего вот не хватает, а белорусам это сейчас творче, творческой какой-то составляющей. У нас, как на Украине, не пляшут и не танцуют, но м -м, вот дремлет что-то и проснется благодаря рыбам. Через 70 лет влияние рыб усилится и влияние скандинавского овна. Еще одно влияние. А у нас м -м, есть другой м -м, ближневосточный овен, Пересечение. А, ну как э, знак Овна состоит из таких звеньев, цепочек, А вот ну, видно, да, и вот эти вот, вот соединения звеньев скандинавского Овна и э, ближневосточного Овна у нас прямо в Минске, ну там плюс-минус один градус, на территории вот этот перешеек, где-то на территории центра Беларуси находится, Почему вот у нас в 2011 году был теракт в метро, когда уран переходил из знака в знак. То есть он вошел в первый градус Овна, выходил из Рыб. То есть вот этот перешеек задели в Минске. И следующий раз опять перешеек будет задет в другом месте, когда... Из э, Овна в Телец будет переходить. С одной стороны же Телец, а с другой стороны Овен. А. Вот из этого перешейка он рванет туда, в Телец. И опять будут происходить какие-то события на территории Беларуси. Такие а, э, масштабного когда характера. Когда это возможно? В следующем году. В следующем году. Да, то есть а. то, что сейчас происходит, это такой долгоиграющий процесс. Козерог обычно не спешит. То есть народ Козерожьего типа такой под влиянием Сатурна, очень медленно все делает, но планомерно, тем не менее планомерно. Вот какая уникальная страна, какие различные здесь действуют влияния. И на самом деле очень сложно предсказать поведение народа. Плюс еще э, Дева э, в гороскопе. Самой Беларуси выражено народ выражен девой, знаком девы. Это трудолюбивые, услужливые, подчиняющиеся такие люди, тоже, тоже терпеливые. Mm. Все это довольно медленный процесс. И различные влияния. Тут прогноз, прогноз астрологу тяжело делать, потому что все разная страна одна, влияние различное. Единственное, что можно учесть, и в чем я не сомневаюсь, это в том, что влияние скандинавского Овна будет усиливаться. Тельцовский, вот этот европейский, там Польша, Западная Украина, он уходит, Телец этот, но приходит на смену другой, неплохой, вот эти викинги, mm -hmm. это хорошо. И уходит э, ближневосточный, я не сказала географию, ближневосточный э, овен уходит это гомельская область гомельская и немножечко могилевской это то что примыкает к восточной украине там где сейчас народные республики образовались вот это влияние э, ближневосточного овна понятно вот, вот так хорошо спасибо